всем привет знали бы вы что мне вчера пришлось сделать ради записи этого видео я съела целую упаковку соленого желтого полосатика и все для чего для того чтобы рассказать вам сегодня про малярные мешки или малярные отеки или малярные пакеты жировые пакеты в общем про отеки в этой зоне Что-то у меня Темные круги получились лучше, чем малярные мешки почему-то. Ну да ладно, про темные круги тоже потом расскажем. В общем, малярные мешки. Не путайте, пожалуйста, с грыжами нижних век. Грыжи нижних век располагаются под глазом, в этой зоне, внутри глазницы, а малярный мешочек здесь на скуле. Я думаю, что проблема не только у меня, кто-то у себя тоже такое найдет, поэтому будет интересно. Объясню, почему вообще это все происходит. Они есть у всех, но видны далеко не у всех. Почему они становятся такими заметными? Все из-за связок, на самом деле, которые их окружают. Что такое связка? Если курочку когда-нибудь разделывали, то видели такие плотные перемычки, которые очень сложно рвутся, плохо тянутся и так далее. Вот это и есть связка. Примерно так они у нас и выглядят. Соответственно, к сожалению, этот жирик у нас в заключении между двух связок. Вот одна. И вот, вот у меня хорошо ее здесь видно. Вот она вторая идет. Вот она на этой щеке. Что-то хорошее освещение, блин. Я такая, на самом деле, страшненькая была перед записью видео. Ну, в общем, визуально можно провести линию. Вот она в этой связке. Соответственно, вот мой пакетик. Прекрасно себя чувствует жировой между этими связками. Опять же, вспоминая курочку, тянется плохо, они чуть-чуть провисают. Мышцы связки, поверхностная жировая клетчатка, которая выше находится, она под силу зерного протяжения сползает у нас вниз. Вот он хорошо виден. Вот он мой жирик. А где жирик, там вода. Жир всегда притягивает воду. Соответственно, любое неправильное соблюдение режима питьевого... Солевого, как мой вчерашний желтый полосатик, нарушение режима сна, резкая потеря веса, когда происходит потеря поверхностной подконжировой клетчатки и смещение мышц вниз под силу земного протяжения. И вот он, пожалуйста, виден. То есть то, что раньше там все мои поверхностные жиры и мышцы, связки, которые формировали мои детские щечки, все это пошло вниз, и вот он вылез, мой малярный мешочек. Что можно с ними сделать, рассказываю. На самом деле вариантов не так много. Честно скажу, убрать их навсегда можно только хирургически. Это пластическая операция, когда извлекают, собственно, весь пакетик. Он прям так жирик, именно в такой, в плотной капсул, капсулке здесь прекрасно себя чувствует. Поэтому его довольно легко убрать и сделать подтяжку. Что еще? Некоторые товарищи почему-то предпочитают колоть туда липолитик. Дорогие мои пациенты, хочу сказать, что ни одного прямого липолитика, то есть который непосредственно с жировыми клетками работает и не уничтожает, ни одного такого липолитика, зарегистрированного по лицу, не существует на нашей планете Земля. Поэтому все, что вы колете, не... некорректно, неправильно, может быть опасно. Чем это может грозить? Может грозить некрозом воспалением, заражением, может грей, э, грозить фиброзом. Фиброз – это что у нас? Плотная соединительная ткань, то есть это вот наши рубцы. Мы поранились, вот, собственно, этот фиброзная ткань. То же самое и здесь. И, соответственно, встречались пациенты уже с фиброзными изменениями, когда эта зона становится неровная, когда сформируются провалы, с фиброзом сделать ничего нельзя, сразу вам скажу, особо так визуально, поэтому проще туда никакими политиками, к тому же сертифицированным, не лезть. Что еще? Из того, что можно сделать дома и то, что можно сделать в клинике, это массаж, самомассаж, соответственно, или какой-то хороший скульптурный массаж в условиях кабинета. Что мы получим? Мы снизим отечность, немножечко простимулируем мышцы связки, но это вот на регулярной основе. То есть чуть-чуть согрешили, съели а снова у вас маляра, несмотря на все, что мы там с вами разминали, сформируется. И, наверное, самый безобидный и безболезненный способ – это ультразвуковый лифтинг или смаз-лифтинг. Что он сделает? Поработает на нескольких слоях, уменьшит в объеме подкожировую клетчатку, уберет всю ненужную воду, скопившуюся, разрушить старый коллаген, простимулирует выработку нового. То есть, можно сказать, со всеми процессами, которыми здесь негативными происходили, со всеми одновременно за одну процедуру можно поработать. То есть и объем уменьшили, отечность уменьшили, и немножечко назад вернули ткани, как физиологический лифтинг такой получается, назад, которые сползли и больше не прикрывает наш маляр. Из такого инъекционного, агрессивного, то, что будет сразу иметь эффект, потому что с масс-лифтингом я вам сразу скажу, это процесс долгий, то есть одной процедуры в не отделается, потому что первой процедура это только избавление от отечности, чтобы добраться до мышц, до связок и хорошо их просимулировать это где-то не знаю, на две-три процедуры, стопроцентно через месяц, через полтора интервала обязательно нужно сделать, то есть процесс долгий, кропотливый. Если хочется что-то сразу визуально то это, наверное, контурная пластика, то есть Формирование объема, который маскирует уже имеющийся объем То есть, если мне здесь поставить филер э, Делается очень просто, всего несколько проколов э, Гель ставится просто на косточку И формируется такой объем, средний третий Соответственно, вот он, вот она, видите, у меня есть связка И вот, вот мой малярный мешочек Соответственно, это все скрывается дополнительным объемом очень осторожно людям, которые с очень деформационным типом старения. Я уверена, что специалисты найдутся, которые вам туда поставят филлер. Но чем это чревато? Вы так притягиваете воду всем лицом целиком, поэтому если поставить филлер, филлер тоже наберет воду. Соответственно, мы можем столкнуться с ситуацией, когда объем щеки стал больше, но и малярный мешочек, который на поверхности находится, набрал воду из филлера, который мы поставили на кость. Поэтому у вас еще больше щека, с еще большим маляром. Поэтому для худого лица, не склонным котеком, да, это подойдет хорошо. Если отечный деформационный, если склонный к котеком, то лучше, конечно, так не рисковать. Есть другие препараты, можно поставить радиес. Это препарат на основе, не на основе гиалуроновой кислоты, он не набирает воду. Соответственно, можно пройтись армированием, чтобы немножечко замаскировать, закамуфлировать на поверхности наш связь вот, наш малярный мешочек потому что радис является э, очень мощным стимулятором коллагена здесь хорошо уплотнит кожу не так будет заметно либо если уже более выраженный малярный пакет то можно поставить также как и филлер плотно э, на кость для формирования объема но объема без отека поэтому отече деформационным нужно именно вот это э, пожалуй из вариантов все Некоторые маскируют еще нитями, но зачастую на, те, на довольно тяжелые лица э, все равно земное притяжение оказывается сильнее любой нити, которую мы поставим. Поэтому эффект тоже недолговечный, и получается, что все сползет. Все все равно сползет вниз довольно быстро. Э, но почему я вам все это рассказываю, чтобы вы не грустили? Расскажу еще и покажу Сегодня буду в основном говорить про лифтеру и покажу на себе, потому что результат обычно заметен практически сразу. Сейчас одну сторону сделаем и другую. Многих просто э, пугает болезненность этой процедуры. Поверьте мне, мне больно все, все и всегда, поэтому демонстрирую, что на самом деле бояться нечего. Мне страшно, не больно, почему бояться нечего, потому что вот такая классная насадка на ней, ей удобно прорабатывать наши труднодоступные зоны, то есть мне будет, кстати, неплохо бы еще и носогубный, и вот над губой пройтись, но времени не позволяет, покажу только глаза. И для сравнения покажу, почему с глазами лучше работать этой насадкой. Видите разницу? Этой насадкой очень сложно пройти труднодоступные зоны. Мы все равно будем работать, видите, совершенно на разной глубине, она не будет плотно прикасаться. То есть это в основном для нижней части. Здесь аккуратно, точечно, индивидуально поработать. Работаю на двух глубинах. Я начала с 3 мм. Это более чем достаточно, чтобы добраться до моего маляра. Опять же, в первую очередь, что мы увидим? Уменьшение объема за счет лишней жидкости, выпарится лишней жидкости. Ну, в принципе, я жива, как вы видели, никакого обезболивания ни внутрь, ни наружу здесь не требуется, сейчас хорошенько обработаем связочки. Ну, поверьте мне, процедура, мягко говоря, безболезненная. И если у нас и мужчины это терпят, а я люблю говорить, что мужчины это самые нежные и чувствительные существа на планете, то, поверьте мне, каждый сможет это вытерпеть. Тот принцип этой процедуры не то, чтобы сделать вам больно. Это как раз, как, знаете, некоторые говорят, если не жжет, если не колет, если не болит, там, не знаю, не облезает, значит, не работает. Здесь совершенно другой принцип. Мы воздействуем в четко заданной зоне. Вот я сейчас на трех миллиметров только работаю. В области моего малярного мешочка. Процедура длится минут 15. Все, я вот один уже обработала, сейчас пойду на другой глубине. Это быстро. Некоторые в перерыв это делают. И совершенно незаметно вообще, что вы что-то сделали. Да, вы будете чуть-чуть розовый, Вот видите, мне эта зона прозавела, но это из-за того, что я вожу по ней насадкой, соответственно. Все, на 3 миллиметрах мы поработали. Идем на полутора миллиметрах. Это более поверхностный жирик и более поверхностные связки. Есть, плюс она еще работает с качеством кожи и с поверхностной застойной водой. Поехали. Угу, включить да. Все, я жива Сейчас я прям чуть-чуть пройдусь И посмотрим, есть ли какая-то разница у меня в объеме Я говорю, я на самом деле думала, что я хуже буду выглядеть с утра я встала, думаю, господи, какой ужас Идеально подходит для видео А теперь что-то я, видимо, расходилась, что ли, уже время полтретьего Уже как-то и относительно прилично, жить можно в следующий раз прям с утра встану, запишу что-нибудь Хотя навряд ли вы ко мне потом захотите записаться после этого Ну вот Почему я рассказываю э, вообще про лифтеру? Мы подумали, что проблема такая не только у меня. Есть еще счастливые обладатели этих малярных мешков, которым мы можем помочь э, пока что без какой-то там агрессии. Поэтому э, welcome. Я думаю, что мы поставим 20% скидку на процедуру лифтера в области глаз э, на, в течение месяца, чтобы вы могли хотя бы разочек сходить попробовать. Ну все, я жива. Я жива и... и мне кажется. Ну да, разницу уже видно. За счет жидкости. Видите, вот он мой, моя связка как хорошо видна. И как здесь немножечко уменьшился мой объем. Посмотрите. Вот он, мой отек что включает в себя зону глаз зона глаз включает в себя все наши маляры верхние века и лоб на самом деле вот он лифтинг уменьшение в объеме верхнего века отек верхнего века начинается в принципе с лба то есть от, отсюда нужно все тянуть наверх поэтому можно сказать половину лица вы получаете Цены сейчас напишу под видео чтобы вы могли ознакомиться видео про лифтеру в принципе можно найти в наших закрепленных Поверьте мне, что это эффективно, это физиологично, это не больно. Да что еще нужно вообще для того, чтобы прийти на процедуру? И это со скидкой 20%. Так что мы ждем.